Всем привет, ребят! У видео записывающего устройства снова Максим и у микрофона тоже. И сегодня мне пришла долгожданная посылка, которую мне было очень непросто привести в Грузию, потому что я сейчас нахожусь в Грузии. Это Steam Deck, который я получил официально, не покупая ни у каких перекупов. Продавай свои скины! Сайт для моментальной продажи скинов и выводом на множество платежных операторов, да еще и с минимальной комиссией: Юмани, Kiwi, WebMoney, PayPal или прямо на карточку буквально в пару кликов. Выбрал ненужные скины, способ получения денежки не забыл ввести промокод Гейп, чтобы получить плюс 3% к пополнению, и вперед на Мальдивы кататься на своей яхте. Ведь ты только что превратил картиночки в реальные деньги. Весь процесс занимает не более одной минуты. А если приведешь, друзья, и по своей реферальной ссылке, ты будешь получать по 2% с каждой продажи. SellYourSkins.com Ссылка в описании. И суммарно он обошелся мне в долларов 800, наверное. Это самая топовая модель. Заказывал, кстати, я через бандерольку. А бандеролька мне денег не заплатила, но я через них уже второй раз... Второй раз заказываю девайсы от Valve. Первый это был Valve Index, а где мой ножик, собственно. Первый был Valve Index, а второй э, вот Steam Deck. И они все четко привозят, поэтому если хотите воспользоваться их услугами, погуглите. Опять же, мне за это не заплатили, но всем, кто ведет гейп, дадут 10% скидку на доставку. Я от этого ничего не получу, потому что я платил все свои деньги. Тем не менее, вот такая здоровенная херовина. Совсем не маленькая. Пока распаковываю. Еб. Она совсем не маленькая. Иди сюда. Бумажечки, внимание. И самое главное тут надпись на дереве где-то есть в туалете. Вот и в туалете. Как Какой он здоровый. Я, конечно, думал, что он большой, но не настолько же большой. Ладно, не суть. Пока я распаковываю, а, тут зарядка и, собственно, больше ничего в комплекте нет. Расскажу забавную историю, как я почти получил Steam Deck бесплатно, но не фартануло из-за ребенка. Как бы это странно не звучало. И у меня тут американская вилка, и нужен переходник. Ну ладно. А, еще как только-только-только Steam Deck анонсировали, а, я написал Кейси. Кейси, для тех, кто вдруг не знает, это ведущая бывшая интернешнала, и так, кто сейчас занимается связями с прессой Valve. А на фоне того, что я, собственно, числюсь в пресс-списке Valve, я имею возможность к ней напрямую обращаться И еще когда стимдек анализировали, я ей написал И она сказала, что типа, блин, сейчас инфы нет Давай ты напишешь ближе к релизу На тему возможности получения стимдека Здоровенная На тему возможности получения стимдека И эм, получилось так, что я ей писал несколько раз Вот незадолго до релиза я написал Предпоследний или последний раз И она меня выдвинула на кандидаты для получения Steam стимдека но э, у них было несколько туров выдачи пресс-китов и первый я не прошел а второй тур, когда меня она должна была выдвигать у нее заболел ребенок и она не была в офисе и вот так вот э, можно понять, что во-первых, Кейси классная, что общается со всеми как как человек, а не как робот, как был предыдущий менеджер по связям с прессой а во-вторых что кейси еще и классная мать потому что она пожертвовала моим steam деком и заботилась о своих детях когда они болели я не очень хотел связаться с прикупами и изначально планировал сделать все официально вот такая пленочка. это максимальная версия на 512 гигабайт который изначально стоит 649 долларов но мне обошлось Плюс налоги, плюс на пиво Это 140 за пересылку в Грузию Экспресс методом И еще 100 долларов Или 150 долларов Это растаможка Потому что у грузин Очень неприятная растаможка на электронику На все товары, на самом деле который больше 300 Больше 100 долларов Я не ожидал, что он будет такой большой Для сравнения Я не знаю, что для сравнения Вот моя нога она 43 размера. А это, наверное, 55 -й. Ну, кстати, если посмотреть, где сюда. Если посмотреть, вот у меня клавиатура SteelSeries. Ну, почти размером в клавиатуру SteelSeries. Но это тот только чехол. Это не сам Steam Deck. Надо посмотреть на сам Steam Deck. Чехол очень твердый. Я думаю, если кого-то уйдет, запросто можно прибить. Ну как кирпич. О -о -о -о. Вот такая вот махина. Не менее здоровенная, чем чехол. Я ожидал, что она будет чуть поменьше. Но... Но... Мои ожидания не сбылись. Так, на фоне того, что у меня, кстати, максимальная комплектация, мне Valve очень щедро, за дополнительные 100 долларов положили тряпку для очка и э, чехол для зарядки. И также, также, в чем особенность э, 111 гигабайт, у него матовый экран. Он не слишком сильно бликует, и когда вы играете, вы не будете видеть свое мерзкое лицо и э, три подбородка. Вообще, она очень легкая. Очень легкий Steam Deck, то есть я ожидал, что по размерам она будет как кирпич. Я думаю, что чехол, вот этот чехол, по весу соизмерим с самим Steam Deком. Честно говоря, это тоже какое-то непонятное соотношение. Так, первое включение. А пока он включается, во-первых, кастом на рюкзак один на свете, нет такого больше. Сам рисовал. Мне просто было интересно, насколько, насколько комфортно эту херовину запихнуть, в некомфортно. Ну то есть, если вы хотите чем-то одним забить весь ваш рюкзак, покупайте Steam Deck. Либо, как большинство людей его носят, вот здесь просто есть такая штучка, вы за него берете и несете. О, зажужжал! Зажужжал, мне кажется, мне повезло с вентилятором. Объясняю в чем прикол. У нас выбор языка пока происходит. Объясняю, в чем прикол. Valve э, поставляет Steam Deck с двумя разными видами вентиляторов. Одни вентиляторы э, просто жужжат, когда издают. Типа, когда выдувает воздух А другие немного свистят И многих людей Вот этот свист э, Во второй версии вентилятора Кулера Бесит А сейчас он, кстати, замолк а, Но, надеюсь, со временем у меня не кажется, ни одной из проблем, потому что на самом деле Steam, Steam Deck включает в себя довольно много недочетов, которые Valve стараются, конечно, исправлять софтом и софтверными обновлениями, но, опять же, если это ошибка при проектировании девайса, это невозможно нормально исправить, поэтому я надеюсь, что мне попался хороший юнит без каких-либо нюансов, но! Если бы за 6 часов до операции Ребенок Кейси не заболел Мне пристали бы пресс-кит В котором они все до жопы До жопы Начисто вылезали и у меня точно было все хорошо Они предлагают мне ввести Кстати, русский язык, все языки есть Я выбрал Тбилисское э, время И сейчас буду входить в Wi-Fi, потому что это, видимо, нужно Для активации И пока он что-то там устанавливает Осталось одну минуту написано. Расскажу, зачем я вообще себе это покупаю. То есть помимо того, что можно сделать об этом какое-то видео интересное, да, показать вам, на самом деле вдохновила меня на эту покупку вот эта вот штука. Это оригинальный Switch, который был куплен еще там в год релиза. Это была первая ревизия, которая была очень просто взламывать Рассказывать и показывать, как это делать я не буду Потому что Nintendo меня убьет Найдет и просто выкинет с окна Но тем не менее Вот эта штука вылечила у меня на год Нон-стопом игровую импотенцию Если кто-то не знает, что это такое Это когда вот вы выросли Вам хочется играть в игры Вы их покупаете Вы их запускаете И у вас как бы ну импотенция Все, не стоит и эта штука, вот эта штука, это реально, она зародила во мне заново желание играть в игры. Эта штука классная для эмуляторов, классная для всяких э, тинкеринг, такие, людей, которые хотят играться с девайсом, взламывать его, устанавливать какие-нибудь кастомные прошивки, кастомные игры и все такое. А вот это все, вот это вот все, будет поддерживать это нативно. Тут не надо... Покупать на алиэкспрессе какую-то флешку, которую встаю, вставляешь себе в очко, она там хлопает у тебя что-нибудь. Ну, короче, это все нативно работает, но что-то Linux. И на Linux все эмуляторы все, что нужно, любой софт уже работает по дефолту, потому что, потому что это Linux, и все энтузиасты в основном на Linux сидят. Собственно, обзора полноценного, полноценного мнения ждите в ближайшую неделю-две. Я буду пользоваться этой штукой как можно больше, чтобы составить, не знаю, более объективное мнение. Если, если у вас есть какие-то прикольные идеи, что можно сделать с этой херовиной, что можно прикольно установить, что можно прикольно попробовать, во что поиграть что вы хотите, чтобы я попробовал поиграть. Пишите в комментах. Обязательно, самые прикольные или самые лайкнутые идеи я воплощу в следующем видео. Единственное, что, наверное, не очень хочу устанавливать в винду. Но посмотрим. Потому что тут нет дуалбута, и надо сносить тогда Linux, это геморройно. Ну, короче... Увидимся через две недели.